Все, ну давай все, Я... давай сам, давай. Мне мама. Мама откроет книжку, да. ну давай мама откроет. Вот так. так. Я. Это и буква Я, молодец, Мишеньки два годика, мы знаем уже. К... Как где? О, точно К, сразу открыл. К... А вот. И краткая, молодец, это и краткая. Мама. Мама, да. Аква. Молоко. Так. Это буква? Бу -у -у. О, молодец. Окно. О, окно, да. А вот эта буква какая? Вот это Папа. Папа, конечно да, папа. Это папа, да. Там да, папа. Там. Это папа, ты че? опять перепутал конечно же это ты же сразу правильно сказал е! это 5 цифра 5 5 дядя. дядя юнга да? Дядя, а, дядя. а буква какая а? Ю. Ю. ю Ю, конечно же ю немножко ю. да ю ю, ю. Я, я Ну давай еще, это же не все буковки Яблоко. Яблоко Яйцо, Яйцо. молодец Мати. Ящерица А эту букву знаешь? Чиско. Вот эту знаешь? Я. Мяу ищешь что ли? Нет, мяу тут, Миш... Миша Мяу здесь я... Подожди, подожди, не, не, не надо так А вот эту букву знаешь? Вот эту? Миш, вот смотри, тигренок Это буква от какая? Ой, боже мой Это какая буква? Ты. Ты, конечно, это Один. ты Телевизор, а это что? Водка. Тесто Тесто Тесто Тона. Я, опять я ну куда полистал-то? Мы еще не все буковки назвали. Один. Кубики, да. Это пять. Один. Это четыре. Один. Один. Кубики, да, кубики. А это что? Знаешь, что, это? Это что? Ложка. Ложка. А это кто такой? Один. один два Дальше считай Один Ну а дальше, ты же дальше можешь считать Давай еще буковки посмотрим Миш Мы же еще не все буковки посмотрели шут, а? Один, вот один. один Один А вот котик смотри, Киска Мяу. Ой, боже мой Ой, как любит он зверей. А Миша, Миша сколько годиков? Знает Миша, сколько Миши годиков? А? Миша, Миша два годика, вот цифра два. Миша, Опа. да? два годика Миша, несколько дней назад исполнилось, Да. Да. Да. да. Давай на буковки, давай на буковки. Откроем книжечку на буковках, давай. давай. Давай сначала. Эту букву помнишь? Миша, ну вот эта буковка какая, скажи маме. Скажи маме, а эту, эту. А вот это что за буква? Ты же ее знаешь, Миша. Миша, ну скажи мне, что за буква. Миш, не рви книжечку, что за буква? Ну чего ты балуешься-то, Миша? Ну, мама с тобой хотела буквы повторить, а ты никак не хочешь. А? Ты балуешься? Ты же много буквы знаешь, Миша. Спит, лялечка, да. Угу. И Миша скоро спать пойдет, да? Не хочу. Не хочу. Почему? Я хочу тебя жить. Все закончилась книжка. А где мама? Аккуратнее Аккуратнее Мишу-то нам не будет буковки больше рассказывать? Да Расскажи нам буковки еще какие-нибудь Миш да, И. Вот она, И, да? Это буква И Буква И А эту букву знаешь? Да, да. Настя да, это Настенька, твоя сестренка, да? Да, да с куколкой а буква Д. Де. Д. Это буква Д. Девочка. Дедушка. Дедушка. А вот это какая буква? Какая это буква? Нету. Га-га-га. Га-га-га, не хочешь? Ну, буква Г правильно Га -га -га -га. Ты сказал Габенка. -га. Га -га. А это буква Мак! Ворона это В Тазя Варенье. А это какая буква? А? Миш, какая это буква? Аген. Нет, ну это айболит, да. А буква-то какая? Не Никак ты не хочешь Мама. себе буквы не называть, Мама. да? Мама. Яблоко, да, там яблоко. Яблоко, яблоко, Это эта буква какая? Миша. мишу Ты не хочешь маме буквы называть? А чё? Ну, называй мне эту буковку. Зе! зе, конечно зе. же, это зе. зе. Да, это Зе. Молодец, Солнце. Что там? Много снега на улице? Да. Ой, снега много. Куда полез? Куда, куда полез? Здесь. Ты куда полез? А чё, на улицу хочешь? Да. да. Молодец. За Настей пойдем, конечно. Да. Пойдем сегодня за Настенькой. Все? Угу. Книжку закрываем? Да! И закрываем. Все. Пока-пока, да? Пока-пока.